Рецепт приготовления чесночного багета в хлебопечке. Приготовленный в хлебопечке багет с чесноком получается очень вкусным, попробовать его захочется каждому. Приготовленный по данному рецепту чесночный багет очень понравится любителям хлеба со вкусом чеснока, с таким багетом очень хорошо кушать борщ. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Немного сливочного масла растопим в горячей воде. Добавляем в него сахара и соли. В контейнер переливаем его тогда, когда оно немного остынет. 2. Смешиваем муку и дрожжи. Затем высыпаем в контейнер. Программа, которую мы выбираем, багеты. Включаем кнопкой старт. 3. Тем временем на мелкую терку натираем чеснок. Тесто достаем из контейнера после сигнала. На 4 части разделяем тесто, в форму овальной лепешки разминаем кусочки теста, к центру подгибаем края и раскатываем еще раз, придаем овальную форму тесту, хорошо разминая его руками, раза 3-4 эту процедуру повторяем. 4. Последний раз, когда скручиваем багет, смазываем края лепешки измельченным чесноком, для этого можно использовать кисточку, если есть желание. Смешиваем чеснок с оливковым маслом. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. В формы раскладываем багеты. Полотенцем накрываем и минут 20 даем постоять. На багетах делаем 3-4 надреза. На смочим водой и ставим в хлебопечку. 6. По окончании работы программы багеты перекладываем их на доску. Немного сбрызгиваем водой полотенцем накрываем и даем им немного постоять. Подписывайтесь и ставьте лайки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Чеснока, 3 зубчика. Дрожжи сухие, 1 чайная ложка. Соль, 1,5 чайных ложки. Молока, 100 миллилитров. Сахар, 1 столовая ложка. Масло сливочного, 30 грамм. Вода, 140 миллилитров. Мелкие, 350 грамм. Количество порций 8. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. До свидания.